Здравствуйте, уважаемые. Хочу поставить вас в известность, что у меня появился паблик ВКонтакте, который связан с этим каналом. Там будут публиковаться интересные новости, возможно будут различные модификации, скриншоты, крутые треки и тому подобное. Группа еще сырая, но я думаю в ближайшем времени мы это с вами исправим. Поэтому настоятельно рекомендую подписаться и следить за новостями. Также обратите внимание на проект Malin Roleplay. Сервер будет соединяться перегистрацией, крутым функционалом и атмосферным ламповым маппингом. Советую зайти и поддержать разработчиков. Ну а мы начинаем. Утилита, с помощью которой я сделал такое звуковое сопровождение, называется «Dogs Helper». Скачать вы сможете, перейдя по ссылке в описании. После того, как вы скачали, распаковываем архив на рабочий стол, открываем папку и запускаем приложение. После чего нажимаете на иконку колокольчика, Далее add new keyword и в эту строку мы вводим ключевое слово, по которому будет срабатывать программа и воспроизводить звук. Допустим, я здесь напишу «Пристегнул ремень безопасность». Это будет отыгровкой, поэтому в line types я выбираю тип me, в sound file я указываю путь к звуку. Safety belt on – это звук пристегивания ремня. Указываем его. Также вы можете регулировать громкость воспроизведения, после чего жмете «Save». Аналогично же делаем звукостегивание ремня, только ключевое слово изменяем на отстегнул ремень безопасности. И в Sound файл указываем путь к звуку под названием Safety Belt Off. Жмем сохранить, переходим уже к самой игре и проверяем все это дело. Ну, если вы все делали правильно, то, по идее, у вас должно было получиться и отлично работать. Таким образом, вы сможете добавлять даже свои звуки. Заходите в любой браузер, скачивайте любой звук, который вам нравится, который вам нужен. Папку с другими звуками для удобства. Заходите в программу и уже там настраиваете все под себя, как вам нужно. Тогда все. Всем до скорого.